5 антуриумов два красных и три красных это специфилы. знаете сколько надо и сколько как тут на и фиалки штук 16 доллар пальма пальма <doctrine> я извиняюсь это не пальма это пальма я же знаю о вот эти садовые игрушки тоже хорошо и пластиковые и керамические горшки это Конечно, праздник. Чеща наконец уехала. 05 на генерала Амарова 127.